Я приветствую всех. Меня зовут Братилова Анастасия Викторовна. Я врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Международного медицинского центра «Он клиник. И сегодня мы бы с вами хотели поговорить об альтернативе пластической хирургии, об альтернативе пластической омолаживающей операции на лице. Такой альтернативой в кабинете врача-дерматолога-косметолога может являться контурная пластика. Что такое контурная пластика? Контурная пластика – это инъекционное подкожное введение различных наполнителей. Чаще всего так сложилось на сегодняшний день, используются наполнители на основе гиалуроновой кислоты в определенные зоны. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы изменить форму корректировать форму, либо же восполнить недостающие объемы, утраченные с возрастом, либо в силу других физиологических особенностей нашего организма. По статистике наиболее часто используемые препараты – это филеры на основе гиалуроновой кислоты. Они могут быть применимы в щечно-скуловой зоне, в области носогубного треугольника, губо-подбородочной области. Отдельно можно проработать, изменить форму овала лица, области подбородка. Иногда также контурная пластика применима в области лба, можно филлерами низкой плотности проработать мелкие морщины. Это такие морщины, как в области наружного угла глаз, вокруг рта, морщины шеи. Эффект инъекционной контурной пластики иногда может быть сопоставим с пластической операцией. Этот эффект можно поддерживать. Филлеры можно повторять через 6 месяцев через год, через два года. Также можно отсрочить пластическую операцию, либо совсем избежать. Если у вас остались какие-то вопросы по контурной пластике либо другим эстетическим процедурам, вы можете записаться на консультацию ко мне либо к другим нашим врачам, дерматологам, косметологам. Мы вас всех ждем. Добро пожаловать!